Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. В этом ролике я расскажу вам про новый девайс от компании Smount под названием VirPod. Девайс комплектуется одним кабелем USB Type-C и двумя картриджами. Один на 0,6 Ом, второй на 1,2 Ом. Ну и, естественно, в комплекте лежит сам батарейный блок. Новинка выполнена в формате стика и имеет вполне себе обычные габариты. Металлический корпус обладает скругленными гранями и почти полностью покрыт выгравированными полосами. Вир выпускается в четырех однотонных расцветках. Нижняя пластиковая часть во всех расцветках остается черной. На ней указано название самого девайса и логотип компании. В целом, девайс выглядит очень просто и минималистично. На лицевой стороне находится довольно большая круглая кнопка Fire, чуть ниже расположился светодиод, который говорит нам о работе устройства и о заряде аккумулятора. Напряжение на картридж подается исключительно при помощи кнопки Fire, при помощи затяжки попарить не удастся. Внутри этого небольшого девайса разместился довольно большой аккумулятор на 750 мАч, заряжается он силой только в 2 А, а это означает, что от 0 до 100% он будет заряжаться не более чем за полчаса. В нижней части девайса разместился мой любимый порт USB Type-C, благодаря которому этот девайс и заряжается. Регулировка мощности не предусмотрена, девайс работает в режиме байпас Это означает, что мод сам подстраивает мощность в зависимости от сопротивления на картридже Сменный картридж имеет объем 2,3 мл и работает на сменных испарителях Тут производитель не стал придумывать велосипед и поставил в данный девайс испарители от всеми любимых Smount mount Star Baby и Smount mount Charon Baby Заправляется картридж через отверстие на боковой стороне Затяжка может быть как среднесвободной, так и свободной Меняется она при помощи поворота картриджа на 180 градусов В данный девайс я рекомендую заправлять жидкость с содержанием глицерина не более 60% А одного заряда при умеренном парении должно смело хватить на один день в конце ролика я хочу сказать, что это довольно приятный и вкусный девайс. У него хорошая затяжка, ее нельзя назвать совсем сигаретной, но она довольно тугая. Он приятно лежит в руке и не вызывает никакого дискомфорта и подойдет абсолютно любому пользователю, будь то новичок или пользователь со стажем. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет и до встречи на нашем канале.